Здравия друзья, с вами снова Залевский Денис и мы продолжаем записывать видеоролики с методичкой СССР. Напоминаю, что данную методичку получит каждый, кто закажет документы для получения паспорта СССР у нас на сайте. Все ссылочки находятся в описании под видео, то есть рекомендую постоянно, То есть при просмотре видео заглядывать в описание, там имеется вся информация. <coughs> Итак, РФ не действительно, РФ не существует, не имеет своей территории и юрисдикции на территории. Все еще действующая СССР. Потому что компании, зарегистрированные в юрисдикции Великобритании, о правительства РФ... Данс номер, я так понимаю, 531-29-87-25, код 991 11, код для коммерческих и предпринимательских организаций. ООО «Министерство внутренних дел РФ», также видим код Министерства финансов РФ», «Министерство энергетики РФ». Вот по этому коду вы можете на сайте… UPIC.DE набрать в поисковике и о, вставить вот этот номер. Вам по номеру э, выйдет вся информация по фирме. <coughs> Министерство регионального развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство имущественных и земельных отношений. Вот проверить здесь. То есть можно прям скопировать отсюда, взять ссылку. Э, UPIC.DE. Вот такой сайт. То есть, э, на этом сайте это реестр всех бизнес-учреждений. Второе, Конституция РФ незаконна, смотри приложение. И третье, Президент РФ незаконно. смотри приложение. Именно поэтому вы не увидите гербовых печатей с ННН, ГРН и так далее, потому что у них нет регистрации в нашей стране. Паспорт РФ недействителен, потому что... Печать в паспорте не соответствует ГОСТу 51511-2001. Может ли государственная бумага или бланк или документ иметь юридическую силу без печати? Нет, это просто бумага распечатанная кем угодно. А имеет ли юридическую силу государственная бумага или документ, на которой стоит печать в виде смайлика, например, или узоров каких-нибудь? Тоже нет. Именно поэтому создан ГОСТ для печати, и только печать, которая соответствует ГОСТу, является настоящей. Все остальное – подделка документов. Наш паспорт поддельный, <coughs> ибо печать фальшивая и не соответствует ГОСТу. 51511-2001 Федеральный конституционный закон 25.12.2000 номер 2 ФКЗ Редакция 12.03.2014 о государственном гербе Российской Федерации Статья 4. Государственный герб Российской Федерации воспроизводится на документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также на других документах в случаях, предусмотренных федеральными законами, <coughs> государственный герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов организации и учреждений, на печатях органов организации и учреждений, независимо от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию Актов гражданского состояния. Так. Опа -опа. <coughs> То есть данный ГОСТ Р51511-2001 можете набрать в интернете. Вся информация вам по нему будет доступна. Закон о паспорте отсутствует. Мы все до сих пор граждане СССР, потому что описание от первого лица. Я родился в СССР. Копия свидетельства о рождении прилагается. Закон о гражданстве СССР 23 мая 1990 -го года. Приобретение гражданства СССР. Основание приобретения гражданства СССР. Гражданство СССР приобретается. Да что такое? <coughs> По рождению. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации утвержденное указом Президента РФ от 14.11.2002, номер 1325. Согласно этому положению, документом, подтверждающим наличие у иностранного гражданина гражданства СССР в прошлом, является свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского состояния на территории СССР. «Мои родители – граждане СССР на момент моего рождения». Закон о гражданстве СССР 23 мая 1990 года. Статья 11. Гражданство детей, родители которых являются гражданами СССР. Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состояли в гражданстве СССР, является гражданином СССР, независимо от того, родился ли он на территории СССР или вне пределов СССР. Процедура выхода из гражданства СССР. Ни я, ни мои родители не проходили заявление о выходе не писали. На основании статьи 17 закона от 1.08.78 года о гражданстве СССР номер 8497-9 получается. Выход из гражданства СССР разрешался президиумом Верховного Совета СССР на основании заявления лица ходатайствующего о выходе из гражданства. Процедуру принятия гражданства РФ не проходил, заявление не писал. Никто не имеет права изменять мое гражданство без моего согласия. Всеобщая декларация прав человека, статья 15. На международном уровне приоритет международного права перед российским закреплен в Конституции РФ, в статье 15 пункт 4. Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Паспорт РФ не является документом, подтверждающим гражданство РФ, потому что печать в паспорте РФ не соответствует ГОСТу 51511-2001 и не имеет отношения к РФ. Закона о паспорте не существует. Заявление о получении паспорта РФ Дает право получения паспорта, но не гражданства. Суть вашего паспорта такая, как и суть билетов в трамвае. Наличие билетов в трамвае не делает вас гражданином трамвая, а дает право передвигаться на трамвае. Наличие паспорта РФ дает право передвигаться по территории РФ, которой юридически у РФ нет, но не дает права быть гражданином РФ. Лица, получившие паспорт РФ, все равно должны проходить процедуру гражданства и доказывать свое гражданство. Согласно статье 5 Федерального закона о гражданстве РФ номер 62 от 31.05.2002 определяет, гражданами Российской Федерации являются А. Лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу настоящего федерального закона. Б лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим федеральным законом. При этом под пункт Г, пункта 4 статьи 41.2 сообщает, лицо не признается гражданином Российской Федерации в случае, если после первичного получения паспорта гражданина РФ лицо приобрело гражданство Российской Федерации в порядке установленным настоящим федеральным законом. То есть, кто еще, если не в курсе, то вдумайтесь, да, вот в то, что здесь написано. То есть, если у вас имеется паспорт Российской Федерации, и вы <coughs> решите э, в соответствии с законом получить гражданство РФ, у вас это не получится, потому как в самом законе о гражданстве это прописано. Первичное. Получил паспорт РФ до 31.05.2002 года, поэтому являюсь гражданином СССР. Согласно статье 5 Федерального закона о гражданстве РФ, номер 62, от 31.05.2002, определяет. Гражданами Российской Федерации являются... А... Так, ну это же мы только что читали. Так, угу... Вот, Федеральный закон о гражданстве РФ, номер 62, 31.05.2002, это первый закон о гражданстве в РФ. Поэтому все, кто получил паспорта до этой даты, не являются гражданами РФ. Все законы, подписанные гражданами РФ, являются недействительными. Таким образом, лица, получившие паспорт Российской Федерации до 31.05.2002, навсегда потеряли возможность стать гражданами РФ. Вот мы дошли до следующей главы. Центробанк – это организованная преступная группировка, потому что эта глава у нас длинная, мы на этом это видео завершим сейчас. И дальнейший разбор этой методички мы продолжим в следующих видеороликах. А сейчас благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал. Следите за развитием событий и повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч!